Сегодня у меня для вас будет просто мега позитивный сценарий, это самый позитивный сценарий из всех возможных и в принципе мы сегодня разберем все сценарии по биткоину, которые я предполагаю, и я расскажу свой план действий по каждому из этих сценариев И также я покажу, естественно, как обычно, свои покупки на споте Всех приветствую, друзья! Меня зовут Сергей, и вы попали на канал Акигай И давайте с вами начинать Итак, я купил криптовалюту Tron Цена здесь находится на значимой области поддержки То есть я изначально предполагал, что здесь я буду также подбирать криптовалюту Tron В принципе, я ее здесь купил И плюс ко всему, вчера еще я купил криптовалюту Filecoin Filecoin также находится у нас на достаточно хорошей области поддержки Сегодня я докуплю криптовалюту Elrond Market 100$ долларов. Купить Elrond, подтвердить. Докупаю криптовалюту Elrond, давайте объясню свою логику. Цена здесь находится на неплохом уровне поддержки, на даже хорошем уровне поддержки, круглом уровне поддержки. Это котировка 100. Вот наша область, присутствует достаточно хорошая здесь просадка. И следующая цель для покупки это будет район уровня 75, то есть данное место. Напоминаю, что я покупаю криптовалюту на 100 долларов каждый день и вот все мои активы на данный момент. Начал я этот проект с 1 января. Теперь обратите свое внимание на индекс фондового рынка S&P 500. Здесь у нас, естественно, была сильная просадка, но цена дошла до уровня 4300 и совершила ложное пробитие данного уровня и образовала собой паттерн с длинной тенью снизу, который я пометил стрелочкой. Это очень хороший бычий знак и, естественно, после данного бычьего фактора возможно восстановление фондового рынка, а фондовый рынок может, естественно, положительно повлиять на криптовалютный Рынок. Что касается биткоина Биткоин в локальной картине показывает слабость покупателей То есть пока что мы намеков для быстрого восстановления у нас нету И вероятнее всего мы здесь поддержимся в диапазоне от 30 до 40 тысяч Мы отскочили от локальной области поддержки 37500 И как раз таки уровень 40-42 тысяч теперь выступает для цены уровнем сопротивления Поэтому вероятнее всего мы здесь задержимся в этом диапазоне от 30 до 40 тысяч на длительное время А теперь вспомним все наши сценарии То есть у нас всего есть два сценария, которые я предполагаю И план действий по ним совершенно одинаков Первый сценарий, более оптимистичный Смотрите, то есть здесь мы предполагаем с вами первую волну Буду рисовать сейчас Первая волна, вторая волна, третья волна И мы предполагаем, что это все у нас идет четвертая волна То есть обратите свое внимание, что здесь была такая же длительная коррекция Здесь у нас коррекция длилась... Примерно 300 дней И наша коррекция сейчас длится примерно 300 дней Здесь у нас присутствует горизонтальная модель коррекции И по данной логике, вероятнее всего, данная коррекция скоро закончится И поскольку это четвертая волна всей модели То, естественно, после нее последует финальная пятая волна Это наш оптимистичный сценарий Второй сценарий более пессимистичный Мы можем предположить, что это у нас идет Третья волна, здесь была четвертая волна и это у нас последняя финальная пятая волна, после которого начался глобальный медвежий рынок. А глобальный медвежий рынок у нас длится примерно один год. И если это глобальный медвежий рынок, то он закончится примерно в конце текущего года. Плюс ко всему на глобальном медвежьем рынке мы корректируемся примерно 80%. Если мы возьмем текущее значение текущего хай биткоина и... Отмеряем 80%, то это получится значение в районе 10 тысяч долларов, что полностью, естественно, ломает структуру биткоина, поскольку мы зайдем за предыдущий глобальный максимум. В случае реализации первого более оптимистичного сценария, максимальная цель для понижения – это уровень 30 тысяч или даже максимум 27 тысяч мы можем заколоть. И потом, естественно, направиться на дальнейшее повышение. А в пятую финальную волну В случае реализации второго сценария Мы, естественно, пробьем уровень 30 тысяч И устремимся далее на понижение К уровню 20 тысяч и пойдем а так далее по нисходящему тренду Определить какой именно это сценарий нам поможет как раз таки уровень 30 тысяч Если цена пробьет уровень 30 тысяч и закрепится ниже уровня 30 тысяч Значит у нас реализуется второй сценарий более пессимистичный То есть глобальный медвежий рынок Пока что уровень 30 тысяч удерживается и возможны два сценария И естественно план действий остается совершенно одинаков Какой мой план действий? То есть я постепенно откупаю все значимые просадки на биткоине Их хороших сильных фундаментальных альтко. Если это у нас первый сценарий То я здесь получается откупаю всю просадку И жду финальную волну роста Получаю свою прибыль Если у нас начался глобальный медвежий рынок То я постепенно откупаю все значимые просадки Постепенно усредняясь То есть если мы пойдем ниже уровня 30 тысяч Я куплю здесь на 20 тысячах На 15 тысяч на 10 тысячах И так далее И естественно моя средняя цена Будет э, спускаться все ниже и ниже к вероятному дну То есть оба сценария предполагают покупку на важных значениях Но в первом сценарии придется ждать прибыли поменьше А во втором придется ждать прибыли побольше Вот и все Естественно, я не покупаю на всю котлету Я инвестирую по чуть-чуть, буквально помаленьку, 100 долларов каждый день Поэтому какой бы сценарий здесь не появился У меня есть конкретный план действий И это меня не застанет врасплох Вот такие два сценария мы с вами предполагали Но есть... Очень сильно оптимистичный сценарий И давайте мы его также с вами разберем И он тоже имеет место быть И что самое интересное, план действий опять же остается одинаковым То есть я просто откупаю уровень 300 тысяч и жду развязки событий Итак, обратите внимание, что самый первый бычий рынок на биткоине длился а, примерно 300 дней Примерно 300 дней. Второй бычий рынок на биткоине длился примерно 700-800 дней. А третий бычий рынок на биткоине длился примерно 1000 дней. То есть каждый раз время увеличивается на примерно 300 дней. Теперь обратите внимание на медвежий рынок. Первый медвежий рынок на биткоине длился у нас примерно 150 дней. Второй медвежий рынок на биткоине длился примерно а 413 дней И третий медвежий рынок на битконе длился примерно 364 дня Но вот теперь встает вопрос А что если это у нас был масштабный медвежий рынок? То есть это все у нас был медвежий рынок и только потом начался бычий В таком случае расстояние временное получается примерно 800 дней то есть мы получаем вновь закономерность, что каждый раз временной промежуток увеличивается примерно на 300 дней Если, конечно же, мы берем за основу то, что это у нас был медвежий рынок В принципе, в структуру это вписывается Теперь обратите внимание, что многие альткоины начали свой рост с марта 2020 года А до этого они были в медвежьем рынке Напоминаю, что в марте 2020 года у нас здесь начался рост После дампа. Например, мы видим это на Аде, кардана. Мы видим это на Луне, опять же, март 2020 -го года. Мы видим это на Йоте, март 2020 -го года. Криптовалюта Ван, опять же, март 2020 -го года. Криптовалюта Атом, опять же, март 2020 -го года. Плюс ко всему, многие альткоины, в принципе, даже не показали нужного роста. То есть, вот как бы на Дэше опять-таки начался рост в марте 2020 -го года, но роста здесь так, так такового и не было, то есть здесь нет пятиволновой структуры. Криптовалюта VET, Вечень, также начался рост с марта 2020 года. То есть, если мы возьмем за основу то, что это все-таки у нас был масштабный медвежий рынок, вот отсюда и до сюда, то получается, что это у нас была первая волна, и сейчас идет только вторая волна. А я напоминаю, что рынок имеет пятиволновую структуру. То есть нас еще ожидает самая масштабная третья волна. Это самый оптимистичный сценарий из всех возможных, но тоже следует принять его во внимание. В случае, естественно, дальнейшее движение цены. И при этом сценарии, опять-таки, план действия остается неизменным. Самый важный уровень на данный момент это уровень 30 тысяч, который я постепенно откупаю. Ну и, конечно же, как в случае с первым сценарием, этот сценарий будет отменен, если цена у нас пробьет уровень 30 тысяч и закрепится ниже уровня 30 тысяч. Если же мы с вами все-таки уйдем отсюда вверх и пробьем глобальный максимум, то у нас остаются актуальными два сценария Один оптимистичный, а второй еще более оптимистичный И здесь нам придется внимательно наблюдать за движениями цены Чтобы, естественно, не упустить прибыль И поскольку бычий рынок у нас также растягивается а, примерно 300 дней То если мы возьмем за основу то, что это у нас был конец медвежьего рынка И отмерим здесь примерно 1300-1400 дней То это получится конец 2023 года При самом оптимистичном сценарии а масштабный бычий рынок закончится в конце 2023 года. И мы здесь условно получим примерно вот такое вот движение. Раз, два, три, четыре, пять. Я считаю, что это очень интересный сценарий, и он имеет место быть, поэтому нужно понаблюдать с движениями цены. Сейчас ситуация крайне неоднозначная, поэтому существует несколько сценариев, и, естественно, по мере дальнейшей движения цены мы будем узнавать, какой же сценарий все-таки будет у нас самым правдивым. Но план действий на все случаи остается... Лично у меня совершенно неизменно. Друзья, пишите в комментариях, как вы думаете, имеет ли место такой сценарий и реализуется ли такой сценарий. В принципе, пишите, что вы думаете, начался ли сейчас полностью глобальный движер рынок, или все-таки мы совершим еще одну волну роста. Или, может быть, даже еще не одну волну роста. Мне будет интересно почитать ваше мнение. Ставьте это видео лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылочки будут в описании. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте и всем пока.